Ура! Я умнее, чем компьютер! 98% вам просмотров на телу! а Если ты это выдумал, то тебе Ну ты что, как он мог это выдумать? Они же существуют. Давайте это исправим. И возможно мы добьем тысячу подписчиков. Нас уже тысячи. Он точно здесь Помогите мне, пожалуйста. здесь, никуда не уходи, сейчас приду.